Здравствуйте, меня зовут Кристиан, и я являюсь оператором службы поддержки платформы Bipay.md. В этом видео я покажу вам, как вы можете пройти регистрацию на сайте Bipay, и как вы можете пройти идентификацию, чтобы убрать все ограничения в вашей учетной записи Bipay. Для начала мы заходим на сайт Bipay.md и нажимаем на кнопку регистрации, чтобы зарегистрироваться. После того, как мы нажимаем на кнопку, нам появится форма, где нам нужно указать наш мобильный телефон, нашу электронную почту и пароль. Мы принимаем правила для использования платформы и подтверждаем код капча. Затем я нажимаю на кнопку «Подтвердить». Теперь мы видим, что мы успешно зарегистрировались, но нам нужно подтвердить нашу электронную почту, которую мы указали при регистрации. На электронной почте мы получим письмо со ссылкой для подтверждения. После того, как мы перейдем по этой ссылке, наша электронная почта будет успешно подтверждена. Мы также получаем сообщение на нашем мобильном телефоне, подтверждающее нашу регистрацию. Теперь мы можем войти в наш счет. Для этого мы нажимаем на кнопку «Личный кабинет», и нам нужно ввести данные, которые мы указали при регистрации, чтобы войти в наш аккаунт BPAY. Теперь у нас есть зарегистрированный счет в системе BPAY. Мы можем увидеть настройки нашего счета и номер нашего аккаунта, который начинается с 1.2 или 1.1. Теперь чтобы идентифицировать наш счет BPAY, нам нужно нажать на кнопку «Убрать ограничения». После этого сайт показывает нам все способы идентификации. На данный момент в системе BPAY доступно 4 метода для прохождения идентификации. Первый способ – это визит в офис с удостоверением личности. В офисе клиент заполнит анкету для подтверждения и идентификации счета, после чего оператор активирует счет через 10-15 минут. Второй способ – это онлайн идентификация при помощи мобильной подписи. Если у вас есть мобильная подпись, вы можете загрузить ее для подписи, анкеты и идентификации счета БиПей. И третий метод мы можем сделать видеовызов для онлайн идентификации через Вайбер или через Skype. Этот метод мы выберем сейчас. Мы выбираем, что хотим пройти видеоидентификацию через приложение Viber, после чего нам появится форма, где мы должны выбрать тип документа. Мы должны добавить личный документ, с которым мы проходим идентификацию в хорошем качестве на обеих сторон. Если у нас бюллетен старого типа, мы также должны загрузить сопровождающий лист бюллетеня на обеих сторон в открытом формате. И в конце мы указываем номер нашего Viber, чтобы оператор смог позвонить нам для идентификации. Теперь мы можем увидеть, что система показывает нам, что наш запрос был успешно отправлен. Это означает, что оператор будет звонить нам через 10-15 минут на Viber. До звонка оператора мы должны подготовить удостоверение личности в оригинале, документ должен быть при нас для того, чтобы мы смогли подтвердить нашу личность оператору. Мы также должны знать номер нашего счета BPAY, который мы можем найти в личном кабинете и номер мобильного телефона, который был введен при регистрации. В конце вызова оператор подтвердит нам, если мы прошли идентификацию и через сколько времени будет активирован наш счет BPAY. После того, как мы прошли идентификацию, мы можем использовать все услуги, которые есть на сайте BPAY, без каких-либо ограничений. У микрофона был Кристиан, служба поддержки платформы BPAY.MD. До скорого!